Сорт острого перца Тринидад, Маруга, Скорпион, Красный. Этот перчик до недавнего времени считался одним из самых острых перцев в мире. Острота такого перчика 2 миллиона скобелей. Такой вот, Таким жалом созревает он от темно-зеленого цвета до красного. Вот такие вот красавцы. Вот он становится темно-темно-красного цвета. Какая красота. Такие некрупные перчики. Красавцы. Срок созревания такого перца от 100 до 120 дней. Кустик не очень высокий. Кустик может достигать, если в теплице, выше метра. А так, если будете выращивать себя на подоконнике, куст будет не превышать больше 50 сантиметров этот сорт высокоурожайный вот такие вот видите какое количество плодов у него небольшая часть собрал с них часть еще осталась этот сорт многолетний так что можно выращивать его несколько лет на подоконнике очень и очень острый смотрите какие красавцы Высевать этот перчик на рассаду желательно где-то числа 20 января. Бывает, что он запаздывает созреванием, подсел и все и сидит такой вот зеленый и не хочет абсолютно созревать. Так что лучше, конечно, его высадить чуть-чуть пораньше. Срок созревания у него 120 дней, хотя он может затянуться до 160 плоды у этого сорта не очень крупные. Вот посмотрите, какие они лежат на ладони. Это сорт не относится к крупноплодным сортам перца. Так, вот так вот выглядит наш скорпиончик. С таким вот острым длинным жалом. Морщинистую имеет вот такой вот чем не красавец? такой вот виде цветочка такого очень интересный перец и очень очень острый на кусту могут попадаться и вот такие вот плоды с выкинутой измененной формой. если вы собираете семена с перца вот с таких перцев собирать нельзя значит, на следующий год с этих семян вырастет большая часть вот таких вот перцев с неправильной формой. Это все надо будет отправлять на соус вместе с семенами. Собирать надо только, только с вот таких вот, с ярко выраженной формой скорпиона. Вот этот вот, вот этот. Очень интересный, такая форма у них есть. Сейчас мы разрежем, посмотрим, какие они внутри. Толщина стенок где-то в пределах полутора миллиметров. Такой вот, красавица. Морщинистый внутри, светлая такая вот кремовая плоть и красная снаружи. Этот перец очень долго созревает. Чем раньше высеете, тем раньше соберете урожай. Сейчас как бы уже конец сентября, уже скоро будет заморозки. Ну вот он у меня полностью вызрел, потому что был высеян очень рано. И есть кусик один, который как бы досевал я его позже. Ну он сейчас стоит весь зеленый. Не знаю, успеет ли он созреть или нет. Как бы мне пока хватает того, что у меня есть. Так что желательно, конечно, высевать его как много ранее, как можно раньше и тогда он полностью весь вызреет так что выращивайте такой перец у себя дома это очень и очень плодовитый сорт